всем привет с вами светлана и сегодня мы поговорим об уходе за лицом я вам расскажу какие средства для себя я оставила на лето и чем буду пользоваться давайте начнем наверное с очищения чем я очищаю свое лицо из всякого рода пилингов скатка, скаток скрабов и так далее я оставила себе на лето роллинг гель это потрясающий продукт от Фаберлик. faberlic я уже много раз о нем рассказывала и не устаю артикул 1081 я не знаю есть ли он сейчас на складах потому что он то появляется то исчезает а гель мягко отшелушивает мертвые клетки кожи глубоко очищает э, поры лица от загрязнений излишков кожного сала действительно все это делает вы наносите гель на свое лицо здесь прозрачная абсолютно текстура гелевая ну достаточно плотного геля вот наносите, 2 минуты ходите на лице с этим средством, а потом такими мягкими массажными движениями начинаете скатывать этот гель. И вы сами увидите, как очищаются ваши поры, потому что этот гель, он становится такого серого цвета, потому что поры в течение дня абсолютно у всех загрязняются. Я делаю это вечером, чтобы на солнце не выходить, хотя, в принципе, если потом использовать SPF, можно и смело выходить на улицу. Я всем советую его хотя бы попробовать, Потому что он реально круто очищает поры. Вот после него даже я попробовала полосками для очищения носа воспользоваться, а там как бы и нечего было очищать, они были абсолютно чистыми. Так, дальше из очищающих средств я пользуюсь вот таким вот гамажиком и скрабом от Фаберлик из серии Аксиологи кислородное дыхание. Гамажик вот еще на пару раз у меня тут остался. Он мне даже больше чем скраб нравится. От него, вы знаете, после использования на лице такой приятный легкий холодок, как будто кожа начинает интенсивно дышать и поглощать кислород. Как он выглядит? Здесь непрозрачная такая бирюзовая текстура. Камера, наверное, не передает. И мелкие частички они беленькие, их даже не видно. Но когда вы работаете им на лице, то они чувствуются и действительно хорошо очищают вашу кожу. Мне очень нравится умываться с ним по утрам. А, скраб, отшелушивающий кислородное дыхание. Артикул его, кстати, 0269, а гамаш 0271. А, скраб имеет прозрачную текстуру с голубыми краплениями и здесь такие частички мелкие и вот даже гамаш мне кажется больше похож на скраб и интенсивнее очищает кожу поэтому он у меня стоит еще практически полный использую его редко но ну, тоже неплохой продукт но если будете выбирать советую вам обязательно попробовать гамаш так очищение все для умывания я сейчас пользуюсь вот такой вот умывалочкой кислородное дыхание, тоже из серии Axiology. артикул ее 0258, и вы знаете, ну, в принципе, нормально, вот такая вот довольно густая текстура, дозатор, она хорошо выдавливается, хватает, в принципе, одного... Нажатие для того, чтобы проработать лицо ну, Обычная умывалка Ничего они ни хорошего, ни плохого сказать не могу Как бы что есть, что нет Вот тот же самый гамаш, он мне как-то гораздо приятнее Но добью ее и попробую что-то другое Есть у меня еще такая умывалочка Из серии Expert. Это активная крем-маска для лица 2 в одном: глубокое очищение и матирующий эффект Это глиняная маска И как маска она мне почему-то не зашла Захотелось мне ее вот прям сильно-сильно смыть. Не знаю, закупоривать, не закупоривать поры. Но это глиняная маска. Цвет лица выравнивает, запах у нее нейтральный приятный, как у всей линейки Эксперт. Но, как маска, вот ну не пошла. И я использую ее как умывалку тоже. Я сейчас покажу вам ее текстуру. Но это прям она так тяжело выдавливается. Вот имейте в виду, потому что она очень плотная, вот такая вот беленькая и прям глиняная глиняная пора сужает хорошо матирует да и мне нравится наносить ее на кожу тонким слоем а потом а, щеточкой для умывания все это дело прорабатывать и смывать так дальше из очищения еще у меня такие есть мицеллярные водички кислородное дыхание артикул ее 0253. я ее вот добиваю из последних сил можно сказать потому что но ну, она щипит глаза и щипит очень сильно, поэтому она мне не нравится. Покупать разные мицеллярки на кожу и на глаза, но ну, я не вижу в этом смысла, когда можно приобрести одну нормальную, поэтому эту покупку я больше повторять не буду. И вам не советую. Глаза очень сильно щипит, когда смываете макияж. А, и есть у меня мицеллярная водичка, матирующая от Ultra Green. В предыдущем видео я ее показывала. Для жирной проблемной кожи снимает макияж, удаляет загрязнение, матирует. Масло Мануки Артикул 0888. Она очень достойна, она глаза мне не щиплет, и она действительно матируется. Своими задачами она вполне справляется. На лето я буду пользоваться именно этой мицеллярной водой. Как кончится, покажу еще обязательно. Из этой же серии у меня есть а, тоник которым я тоже пользуюсь. Уже несколько дней вот я его пользую и оценила по достоинству. это тоник тоже убирает а, лишний жир с вашего лица. Для жирной проблемной кожи также матирует, также с маслом маноки. Еще здесь есть салициловая кислота. У меня нет проблем а, с прыщиками, но комбинированная кожа и не нравится, когда блестит, поэтому вот эти средства на лето. Артикул 0881. Очень советую присмотреться к этой линейке. Из этой же серии у меня есть крем, который вызвал неоднозначное ощущение. Это крем Актив для лица 6 в 1, для смешанной проблемной кожи. Вот так он выглядит. Здесь депантонолы тоже, масло Маноки матирует мгновенный на целый день, увлажняет. Нормализует функцию социальных желез, это т.п. артикул 0879. Он действительно матирует, не знаю, как он регулирует функцию социальных желез, не могу вам об этом сказать, на весь день, нет, конечно, не на весь день, но после его нанесения через несколько минут у меня наоборот складывается такое ощущение, что поры расширены. Вот он как бы именно снимает покраснение выравнивает цвет лица, да, выравнивает, но поры как будто расширены и более заметны. Я не знаю, почему так и за счет чего это, но мне он из-за этого не очень понравился. Гораздо больше я оценила серию кислородный баланс, которая тоже у меня в активном использовании. Дневной и ночной крем, особенно дневной, скоро закончится. Он действительно хорошо матирует и сужает поры. То есть ваша практически не видно после вот этого крема он обалденный вот я на лето вам очень советую вот эту линейку артикул дневного крема 0272 и ночного 0273 ночным я пользуюсь редко потому что много всяких ночных кремов и масочек но он тоже хороший но не так интенсивно матирует как дневной советую очень присмотреться летом просто замечательно так, из масочек еще у меня есть вот такая потрясающая гель-маска Она с гиалуроновой кислотой, двойного действия, увлажнения и питания, И все свои заявленные функции она выполняет. Артикул ее 0724. Она мне очень нравится. Это прозрачный легкий гель. Сейчас я вам покажу. Ну, даже не прозрачный, а немножечко белесый. И больше всего, конечно, мне нравится в этой линейке, солнышко не очень, наверное, видно, запах. Это просто шикарный запах, запах дорогого парфюма. Он обалденный. Мне очень хочется найти подобный аромат в туалетной водичке какой-нибудь или в парфюмированный. Прекрасно увлажняет кожу. Я ношу на лице ее минут 20-30, но пока уже не надоест. Смываю и цвет лица выравнивается. Кожа напитанная, хорошая. Для тех, у кого нет явных проблем, морщин и так далее, как уходовое средство, я очень вам рекомендую присмотреться к этой линейке и особенно к этой маске. Здорово питает, а пахнет просто шикарно. Так, из кремов у меня еще остался вот такой вот Восстанавливающий крем для лица серии Weekend, чуть-чуть его здесь тоже, артикул 0136, он регулирует циркадные ритмы кожи. То есть, если вы мало поспали и не отдохнули, наша кожа страдает, конечно, безусловно, но с этим кремом это менее заметно. Это 100%, я пользуюсь им давно, вот уже осталось тоже на пару применений. Мне очень нравится использовать этот крем как ночной, потому что на у меня матирующая линейка «Кислородный баланс», а на ночь вот этот восстанавливающий крем и на лицо, и на зону декольте, и просто потрясающий. Мне очень он нравится, и он достаточно легкий для моей комбинированной кожи. С утра никакого жирного блеска пленки ничего от него не остается поэтому тоже вам советую присмотреться к этой линейке а, даже взамен наших новиночек корейских гидрофильное масло пенка и тоник потому что они все-таки оставляют блеск на коже кому это не нравится а выбирайте для себя тогда льви отличная альтернатива и ухаживает за кожей ничуть не хуже так из кремов еще девчонки у меня остался осталось вам показать вот такой вот летний. SPF 30 молочко для тела солнцезащитное артикул его 2128 сейчас с утра, когда я выхожу на улицу, у нас каждый день солнце каждый день очень тепло и прекрасно, но нужно кожу свою защищать и поэтому перед выходом на улицу один раз в день я наношу вот это вот молочко с SPF 30. Оно справляется своей задачей, не оставляет жирной пленки, все прекрасно, все нормально. Очень довольна этим средством и солнцезащитных средств которое я пробовала за последние годы. Вот это мне нравится больше всего а, масочки вот такой ночной масочкой от на я пользуюсь один раз в неделю а то и раз в две недели потому что это у нас серия 50 плюс но была на ней очень большая скидка и захотелось попробовать это регенерирующая крем-маска она заявлена как уходовое средство от морщин от возрастных изменений кожи и если вам конечно есть 50 то использовать ее можно через день я пользуюсь ей пореже и на ночь не смываю в инструкции написано что ее нужно смывать вот так она выглядит довольно плотная субстанция и очень питательная а, я не смываю ее, я оставляю ее на ночь а, слоем, ну, тонким, да, больше тонким, иногда средненьким таким, но не толстым. Если вы хотите ее смывать и будете смывать, то наносите толстым, но советую вам подержать ее подольше на лице, результат будет а, видно, более видно, скажем так. И я на утро тоже вижу изменения, кожа такая подтянутая, что ли, Ну мне нравится вот раз в недельку, раз в две недельки вот этой масочкой пользоваться. А, вот такие патчи, это фикс прайс биогелевые подушечки, это у нас флорисан, я доверяю очень этой марке, мне нравятся ее продукты. А, я, как их использую, девчонки, я кладу их в холодильник, они у меня вообще хранятся в холодильнике, и оттуда непосредственно перед применением их достаю, вот так они выглядят, они прозрачные, и здесь гель. Здесь много геля, потому что мне одной пары хватило не на одно применение. Я их использовала, положила обратно в этот гель, засунула в холодильник. И холодными их приклеиваю на кожу вокруг глаз и 20-30 минут ношу. Эффект виден, он действительно есть. И для такой бюджетной цены, по-моему, они 50 рублей что ли стоили, может, 77 максимум. Это здорово. Здесь две пары в упаковочке, они мне нравятся. И также вот еще хотела вам показать универсальную очищающую полосочку из серии Ультра тоже, они просто бомбезные, девчонки, это лучшие полоски и даже по сравнению с черными масками, которые пленочкой снимаются, они лучше, они супер очищают. Вот я один раз очистила а, зону а, носа этой полоской. И при следующем э, очищении у меня уже там ну, практически ничего нет. Вот через несколько дней я еще раз попробовала, еще одну приклеила, а там как бы чисто. Поэтому очень круто они вычищают поры. Можно и для подбородка использовать, и для зоны лба, и еще как где угодно. Я вам сейчас открою, покажу, как они выглядят. артикул 0886. Нужно помочить э, зону, куда вы приклеиваете полосочку слегка. Приклеите ее. Я еще сверху водичкой помочу, чтобы она плотно прилегала, она хорошо приклеивается. И подождать до полного высыхания, а потом отодрать. Эффект просто супер. Они бывают по распродаже часто по 19 рублей. Вот как она выглядит. Здесь такая тканевая основа, и она прилеплена на вот такой прозрачную полиэтиленную штучку. Отлепляете, прилепляете, и красота. И две масочки у меня еще осталось. Вот такие, это тоже Fix Price, это фирма Samsung, они стоят 55 рублей, по-моему, эту маску я уже использовала и неоднократно, и вы знаете, пока из тех, что я пробовала, она мне нравится в Samsung больше всего, от нее действительно есть эффект, она очень крутая, за свои деньги. Так, это у нас как эластичность и коррекция овала лица, она ну, нереально крутая, маска кончилась, а гели здесь еще очень много, то есть я его просто наношу на лицо. Хожу с ним и смываю. Хотя она не смываемая, но все равно хочется смыть, потому что она так здорово питает лицо. И все равно небольшой блеск остается. Но он здоровый, блеск и очень красивый. Поэтому присмотритесь к этим маскам. Вторая вот такая у меня коэнзим. Я еще ее не тестила. Как закончу эту, обязательно протестю эту. восстанавливающий, замедляющий процесс старения. Очень интересно тоже, как она будет работать. Это Корея Самсунг. Так, и последнее уходовое средство мое на лето, это вот такие салфеточки влажные, матирующие, тоже серии Ультра, против жирного блеска, здесь 15 штук, артикул их 0878, вы знаете, тоже несколько дней не у меня в пользовании, очень нравятся, они со своей функцией справляются, освежают лицо, выравнивают тон, то есть на поездке, загород либо еще куда-то на длительные и даже на прогулке взять вот так вот освежить тон лица они просто незаменимы мне очень понравились я буду брать еще вот такое у нас получилось видео вот такой косметикой я планирую и пользуюсь летом и буду пользоваться надеюсь что оно было вам полезно и если это так, ставьте обязательно лайк, пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много нового и интересного. А на этом все. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.